пришел с обращением, потому что очень-очень-очень напряженная остановка сейчас. У нас наши дети сидят на передовой и с ними обращаются, можно сказать по-русски, по-свински. Нет еды. Самое первое. Не говоря, что мы в этом служении уже. Нет еды. Дают полтора литра на два дня, на, на, два, на два человека. Это может такое быть? Воды! Воды кое-то нету, не говоря уже о хлебе, о чём-нибудь тушёнке, ну да, пачкай, пачкай А Попробовали куда-то обращаться? Уже было, писали письма, прокуратуру, военную прокуратуру, да везде уже обращались. Ответы какие-то получили? Ответов нет. Они сами, не они сами не знают, где они находятся. Сегодня, спустя 9 суток, он мне позвонил первый день. Боже мой, а что с тобой? Я не сбросил, связь, видимо, брахлит. Ага. Вот, а по нам сейчас, он, не знаю, к парням подойду, они что-то ходили, там решали, блядь. Что-то вообще сказали, что мы якобы здесь вообще не числимся, на. Да, вообще, тут такой, да, Вот. И что у нас, как давай нахуй, нахуй, качетами, у, нас. Все, мы обратно, нахуй. Кое-как выбрались, целый день в деревне, короче, под обстрелами, за домами гасились, нахуй. Все, ближе к вечеру. Короче, решили, мы, вообще всей бригадой, б***. и короткими, группами, перебежками, короткими, нахуй, лесополоса обратно, на. То есть к вам относятся, как к пушечному мясу, и все, и нахуй, кому ничего не надо. Там, я тебе говорю, мы уже три раза, б***, получили, нахуй, я еще даже ни одного патрона не стрельнул, потому что мы даже... Уехали из Миллерова под Красный Яман. В первый же день там несколько человек из Серова подорвались на мине. И вот эти вот мальчики, которые сейчас находятся в госпитале, говорят, что им командир сказал, что мужики, там живое мясо. Э, дай бог, чтобы 30% процентов, то есть не от вас, а от ваших тел даже вернется обратно. Не помню, Чупутсил. Десять дней не выходит на связь, мы не знаем, где он жив, он нет, ничего не известно. Он тоже в 55-й? Да. Подготовки. подготовки никакой не было, учений никаких не было. За две недели нах... нахождения в платочном лагере всего два раза выезжали на... Стрельбище. на стрельбище. И то, когда приезжал телеканал. Телеканал уезжает, сворачивают шмотки и уезжают обратно. Ни еды, ни воды, ничего нету у них. Обучения никакого не было. И это все 55-е мотострелковое. Сегодня обстреляю уже из таких оружий из точки У, которая говорит, бежать, и все, тебя просто догоняет, и все, это что? С чего они с автоматом должны на это идти? Куда они должны идти? Больше ничего, никакой техники нету. Стоит один танк, на который даже не ездит, потому что нет дизеля. Вот что он стоит, просто стоит. Что им делать-то? Куда? Бежать. Они все оттуда вышли, и сейчас там стоят, и не знают, куда им идти, к своим. Если они даже не знают, в какой стороне они находятся. Просим нам помочь нас услышать. Проверить в этом направлении, как происходит оснащение вооружением, как доставляется гуманитарная помощь, как работает командование и вообще, есть ли оно там... Вот... Гуманитарная помощь да. до них не доходит. Приходили только... Ну там что, приносили, сказ сказали. Десять пар москов. Да, 10 пар москов. Десять Здесь так и открыто, честно говоря, не посылайте гуманитарную помощь сюда, потому что все гуманитарную помощь забирает офицеры. До них, до них ничего не дошло. И когда кинули в бой... Все, что у них были с собой рюкзаки, которым мы давали, там собирали вещи, как их поделка, погрузили их, в, в кузов и увезли. 25 числа последний раз выходил на связь из Миллерово. Сказал, что завтра увозят и все. И мы не знаем никакой информации о какой части. Это вот <машляет> Щекотов Александр, 29-го <машляет> Климентьев Андрей мобилизован 29 числа. 6 числа последний раз выходил на связь из города Миллерово. Все больше на связь не будем, ничего не знаем. не что это. Деньги Деньги, срезы, сам военком сказал, что всю информацию мы узнаем только от нас, от родителей. Давайте сами, узнавать? звоните нам и говорите, сообщайте нам. То есть вот так вот говорит военкомат. Отвечает. Еще есть такая информация, что техники нет туда, не приезжают. Про Иду услышала, что также от наших сослуживцев, от тех, кто там, выдали картошку и воду картошку, что с ней делать? Грызть сырую, потому что костры там жечь нельзя. То есть, вот это еще по идее По поводу двухсотых никто не забирает. Парни проходят время, а сами там их закапывают. А для правительства они считаются без вести пропавшими. Трехсотых тоже носят на себе, сколько могут, потом они двухсотятся. Такого лечения так? там нет. забрали, со, все, нет. все мешки забрали, как, все, были там Все, что они брали там были. с собой, их заставили оставить в окопах. Даже бушлаты и то и заставили оставить, потому что им сказали, мы привезем вам позже. Так ничего, не так ничего и нет у них. Без еды, воды, одежды и всего этого, без боеприпасов, без оружия они там находятся. То, вы есть, то есть вы последняя надежда своих родных. Да, поэтому, поэтому здесь обращение делаем.